друзья всем привет сегодня у нас вторая часть мы снимаем жилой комплекс ньютон парк в гостях татьяна точнее я в гостях у татьяны друзья знакомьтесь это лера это еще один наш интервьюруемый который любезно так сказать человек согласился на мое интервью спасибо большое лера и сегодня мы берем интервью жителей этого дома те которые откликнулись на мой клич в инстаграме а тех я пригласил кто согласился спасибо за это кстати татьяна Пожалуйста. и собственно говоря сейчас вы узнаете что думают жители жилого комплекса ньютон парк об этом жилом комплексе ничего не придумываем ничего не выдумываем а вот как как говорится из первых уст сейчас все узнаем поэтому подписывайтесь на канал жмите на колокольчик можете лайк сразу поставить а мы начинаем Татьяна, спасибо, что согласились на это интервью и здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну что, давайте начнем наше замечательное интервью. Мой первый вопрос заключается вот в чем. А, на что вы соблазнились, когда выбрали этот жилой комплекс? Ну, если коротко и кратко, то я живу здесь в Екатеринбурге с самого детства, живу рядышком, то есть и сам район Краснолесью знаю очень давным-давно, знаю, как еще, что здесь было раньше, еще там... Ну, очень давно, вот, и когда началось только строительство самого первого дома, я видела прям, как этот дом строится на моих глазах, ну, как бы, естественно, не жила в силу там возраста. Потом построился второй дом, и, то есть, после того, как построился второй дом, там заселялись знакомые, люди, то есть, кого-то знаю, и, соответственно, интересно сходить в гости, посмотреть, что за жилой комплекс, как там, что там вот. И в итоге началось строительство башни вот этого третьего дома. Еще был котлован, то есть вообще там ничего не было. Были красивые рендеры, естественно, красивые картинки, как это все там будет, какой паркинг будет какой фонтан, вот. Ну, то есть, это так было все поэтапно, постепенно, потихонечку. Ну, и, естественно, он заинтересовал своей красивой картинкой. Ну, и само место расположения леса, вот именно, что здесь свежий воздух, по сравнению с другими районами в, допустим, центр или еще что-то. Я там, ну, я люблю центр, но там не тяжело долго находиться, потому что там дышать нечем, если так вот. Просто сказать. Но ну, получается, вы живете в краснолесе да. жили, да. и выбирали место проживания именно здесь, в этом да. районе. Угу. То есть район понятен. В этом районе строится несколько домов. Угу. Соответственно, вы уже, наверное, несколько смотрели, правильно? Конечно, да. Но выбрали этот. Вот угу. чем вас купил застройщик? Чем? Что за плюшки? Ну, я думаю, что купил, во-первых, место расположением инфраструктуры. Угу. Рядом магазины, uh -huh. выезд, самое главное, что пробки сейчас, uh -huh. чтобы добраться, к примеру, там, до той же работы uh -huh. многим, очень сложно, ну, то есть, как ну, сказать, понятно, вы да. поняли, вот. И, соответственно, очень удобно, что я могу выехать и так, и развернуться, uh -huh. в общем, ну, по-любому. Это вот самое было одно из главных, потом доступность, чтобы рядом были друзья и близкие, uh -huh. чтобы как бы все были рядышком. У нас на самом деле история начинается с того, что я живу в доме по соседству, и этот дом я рассматривала для покупки для моих родителей, чтобы они приехали поближе к нам. У нас первое очередное, самое важное для нас было это именно локация. Второй момент, на который я купилась и... Их купила, так скажем, это именно уровень комфорт-класса. Когда сдался первый дом, я зашла в холл, он меня очень так впечатлил именно в формате, что это было похоже на какие-то заграничные отели, где ты заходишь, где очень комфортно, где очень все чисто, это прям, ну, отличается от того, что на данный момент было предложено на рынке, как бы в такой ценовой категории. У меня появилась идея, что я бы хотела, чтобы мои родители в таком, возрасте, жили именно в комфорте. Вот это вот было как бы первоочередное. Потом... Когда... Я, я можно уточню? То есть, получается, вы видели уже готовый дом? Да. Вы зашли в готовый дом? Да, да. Я была именно в первом доме тогда. Потом, так как живу по соседству, я видела, как строятся, видела, что происходит внутри, что здесь со двором как вообще комплекс расстраивается и посмотрев проекты именно в башне у нас подошло время тогда, когда мы были уже готовы переезжать сюда, чтобы родители переехали мне устроила в принципе ценовая категория именно соответствующий вот этот комфорт-класс и приняли решение о покупке вы купили квартиру для родителей. Да, Живут да. здесь родители, Верно. не вы. Да. Но вы здесь часто бываете? Я здесь очень часто бываю, потому что родители приезжают из другого города, но часть времени мы с ребенком, пока их нет, тоже проводим здесь. Потому что здесь ну, тот же самый двор, допустим, он очень сильно отличается от всего того, что есть у нас здесь рядом на районе. На, на районе. А чем? А чем? Он большой, он зеленый, он действительно очень красивый, ты просто визуально наслаждаешься, кайфуешь, когда туда приходишь. Здесь то, что площадки сделаны под разные возраста для детей. И вообще, в принципе, даже вот сейчас, когда такая погода у нас уже мрачная, когда рано садится солнце, угу. здесь многоуровневая подсветка сделана, из-за этого ты заходишь и тебе достаточно комфортно даже вот вечером присутствовать в темное время суток здесь. Я обратил внимание на то, что э, мы первый раз, когда еще снимали сюжет, но вы его смотрели, yeah, yeah. и, собственно, с него откликнулись, а, «Красная беседка», вот эта вот китайская, yeah. а сначала она мне показалась немножко диковатая, честно -то скажу. Но сейчас, вот в такую погоду... Я смотрю, и она прямо как-то греет даже, я бы сказал. Хочется туда да, перевеститься. Да, да хочется, как-то тепло, здорово. Но вы, когда покупали, двор уже был. Да, двор уже был. Но дома не было. Дома не было. В котором вы покупали квартиру. Не было еще. То есть вы смотрели на планировку, вы смотрели на рендеры подъездов, мест общего пользования. Скажите, пожалуйста, mm -hmm. а так ли все реализовалось в жизни, как обещали на картинках? Не все, но многое. Хорошо, тогда э, что сбылось? Сбылось это, получается, э, холл, что вот было на рендерах, mm -hmm. все, со... да, все соответствует, mm -hmm. действительно. Потом... Двор. Двор, да. Твор? Вот его как обещали, так и сделали, да? Да, да он действительно, ну, двор, честно, великолепный. Фасады домов, вот те, которые вокруг вас не разочаровали, но, например, вдруг поменяли какую-то отделку фасадов, нет? Как обещали, так и сделали? Да, все как и обещали, сделали. Мне лично только, по моему мнению, не особо понравился четвертый дом. но это как бы тот. Ну, то есть не очень цвет. Вот только по моему вкусу все. А все остальные сбылись. То есть первый дом такого же был коричневого цвета всегда на рендерах также такой более-менее ну шоколадный и наш дом он такой же был ну то есть у вас нету такого э, разочарования которое бывает у некоторых не да. будем скрывать да. когда купили квартиру заехали посмотрели блин чего по итогу получилось такого нету да, да? И, то есть, все хорошо. еще говорят кота в мешке покупают ну да, чаще конечно. всего когда люди покупают на котловане например mm -hmm. как я там покупал mm -hmm. когда еще была стройка и естественно когда ты вкладываешь свои деньги если ты покупаешь mm -hmm. за свои деньги они mm -hmm. а покупая там не берешь в аренду или ну и так далее то естественно люди очень переживают за это потому что это ну, мы сами понимаем что нам все это не просто всем достается и соответственно есть какие-то ожидания у многих и многие особенно как бы но ну, чаще всего девушки мы мы себе там мечтаем рисуем какие как красиво там все будет как там так далее ну в общем что касается этого дома башни именно в которой мы живем он максимально приближен к тому, что было на рендерах. Единственное два разочарования, которое <laughs> было, и они достаточно сильные и критичные, это отсутствие выхода на центральную площадь, что изначально обещал застройщик. То есть Здесь должен был быть один вход с парковки, насколько я понимаю, там, и э, вход на площадь, на центральную. А когда дом сдался, этого входа не было. То есть, Сейчас нам чтобы допустим ну, пройти в магазины до да, которые по той стороне расположены нам нужно ну, дать крюк или пройти по А другой. почему так получилось не знаю не могу знать это вам скорее бы наверное застройщик и ольга бы ответили на этот вопрос вы задавали им вопрос что получилось не но так? изначально вам обещали да что выход будет и туда тоже конкретно в отделе продаж нет но в более раннем проекте это был выход на площадь с фонтаном да, ну, и да. фонтан должен был быть огражден забором то есть это была тоже территория двора то есть так бы мы получали вход из парковки и вход со двора, в том числе с фонтаном. Сейчас двор у нас отдельно, входа нет, там коммерция и с фонтаном у нас тоже как бы печальная история, которая, ну, болит у всех жителей. А, сказать. что за печальная история? Что с фонтаном не так? Он же есть? Он прекрасен, он есть, он прям, как вы сказали тогда, место социализации всех, всех жителей всего района, но, к сожалению, не Ньютон-парка, потому что жителям там очень часто не хватает места, во-первых, во-вторых, это не очень комфортно, когда весь район, это действительно место протяжения всего района, туда стекаются со всех дворов, я сама вижу, как они там начиная за несколько кварталов, перебросив летом полотенце через плечо в купальниках шуруют до этого фонтана и когда ты покупаешь квартиру в комфорт классе в комфорт доме ты ожидаешь что ну там действительно будет комфортно там будет более менее спокойно а я честно не знаю как живут люди вот у кого окна выходят на фонтан на там вторых пятых этажах, потому что это, ну, постоянные крики, оры, визги, детей, кто-то к этому не так позитивно относится, как некоторые. И второй момент, это действительно очень красивая, очень комфортная зона, а, но там а, из-за того, что в новостройке здесь у нас, из-за того, что в Ньютоне здесь у нас а, много заведений типа Красного и Белого, Пивков, Пивоман и в том числе... Да. У нас, четыре. Пивона, у, пивко, нас, пивко, у нас четыре, прям комбо они все собрали. Понятно, что они ориентируются на э, потребности арендодателей, да? арендодатель видит, что выгодно это в районе, они туда заходят, э, но ну, туда подходит вся аудитория, в том числе у нас здесь в районе есть старые дома, в том числе маргиналы приходят из этих домов и они на этих фонтанах, в этом а фонтане фонтан. купаются, моются, ночуют, у нас наша охрана бедная бегает их оттуда. Пьяных вместе с патрулем выгоняет. Вот ну, то есть, вот такие. Да, у нас э, есть с этим проблемы, и в том числе как бы из-за того, что фонтан это место притяжения. Двор у нас тоже становится местом притяжения для людей с э, другого района, в том числе не всегда адекватных. То есть, у нас были истории, которые размещали на Е1 как неадекватную какую-то под какими-то веществами парочку у нас на закрытой террасе в комфорт-классе на закрытом дворе тоже выпровождали с помощью патруля, ну то есть есть вот такие минусы, это вот я говорю, что это то, что максимально у нас болит при том, что жители э, хотели выходить к застройщику, к управляющей компании на переговоры, чтобы, ну, эту ситуацию как-то решить, то есть сделать оградить фонтан, э, что-то сменить охрану, допустим, их должны стоять инструкции, но пока у нас не получилось этого из-за того, что ну okay. no. Не служился контакт, так скажем. Слушайте, но мне кажется, что это прям даже плюс какой-то, что ли, получается, к застройщику. То есть э, сделал настолько круто, что все сюда тянутся. Да, но не совсем плюс для жителей, которые за это платят. А сколько, кстати, вы платите из квадратного метра? У нас в районе 43 рублей за квадрат идет. Это за услуги управляющей компании и, по сути, за вот повышенный комфорт. Это охрана, это работа управляшки, это наш замечательный замечательный садовник, которому я каждый день пою, потому что, ну, здесь, наверное, персонал, люди, кто непосредственно здесь работают на ресепшене, а, вот наш дворник-садовник, это прям те, кто добавляют еще такой изюминки, они прям с наслаждением делают свое дело, это классно. Я лично вот именно где шлагбаум, угу. я, мне не нравится это место. Вот я заезжаю туда, либо там пробка, либо там такси ждут, либо там еще что-то. Ну пробка это грубо сказано, там пару машин соберется, да, и то есть... Хотелось бы, чтобы там был забор, вот именно забор, а не шлагбаум. Uh -huh. Я предлагала, uh -huh. в, э, в чате именно у нас есть приложение uh -huh. каждый жильца, и чтобы как бы, uh -huh. но это нужно собирать весь двор, все, uh -huh. чтобы ну, как бы согласились. Ну, но ну, естественно, у меня нет времени на это, у меня своя личная жизнь и так далее. И как бы вот это было бы очень круто. Это уже про безопасность, именно безопасность машин. Но это вы говорите про улучшения, которые да. могут случиться, да. если жители этого захотят. Uh -huh. А я говорю про то, что вы получили по факту, ну, например, в квартире, все ли было нормально, ремонт от застройщика устроил ли вас? Да, Ну, давайте про это так. Смотрите, если про квартиру. А у меня была приемка со специалистами. Много недочетов нашли? Нет, но недочеты были. Исправили? Да. Быстро? Мозг не парили. Пример, значит, у меня дверь от застройщика, mm -hmm. и строители, которые у нас начали работать, сломали ручку. Mm -hmm. Мы начали спрашивать, кто сломал, кто не знает и так далее. Ладно, все, мы узнали, что это строители. Вот, строители признались, но такие, ну ладно, что-нибудь сделаем. Эту ручку нигде не купить. Ну, то есть она где-то там, ее нужно искать, а когда это искать, когда там я на работе, этого ну, некогда. И я спустилась в управляющую компанию, чтобы попросить у как бы, принципа ручку, вот эту вот. Они говорят, ну ее надо покупать, Но ну, вот у нас есть тут запасная, ну давай мы тебе ее дадим. Я говорю, ну давайте. Ну, мне как бы неудобно было, естественно, что, ну, блин, это денег стоит. Уже как бы эти ручки не, не отдавались, потому что квартиры приняты, и соответственно эти ручки не отдают. Ну мне дали, у меня до сих пор служит эта ручка, то есть как бы она... То есть вам и... просто ее взяли и отдали? Да. Круто, но это же да, круто, конечно. это же клиентоориентированность. Это клиентоориентированность, потому что, правда, ситуаций много бывает. Бывают ситуации, там, вот, например, у меня с замком, да, тоже что-то, дверь плохо закрывалась, и там, там всего лишь нужно было как бы молотком подстучать, mm -hmm. чтобы mm -hmm. плотно закрывалась хорошо mm -hmm. дверь. Не скажу, что много, то есть были моменты, которые м, должен был исправить застройщик, исправил. он исправил, да, то есть Быстро. у нас была первая, первая приемка, условно черновая, когда мы зашли, указали на какие-то недочеты, косяки, и на следующую приемку, по-моему, недели через две, когда уже официально мы пришли подписывать акт работ, мы проверили, что все, что мы показывали, исправлено, то, что новых косяков не добавилось. В принципе, вот около двухнедельно это ушло, но или месяца, но мы проверяли квартиру без специальных каких-то приемщиков, да, без профессионалов, без специалистов, делали ремонт сами и мы ничего там сверх не делали никакой перепланировки, мы не сносили стены, мы их там ни заново не штукатурили, поэтому у нас каких-то именно сейчас на данный момент вот, вот, фу, не выявлено косяков. Ну это прекрасно. Я, я думаю, что да, потому что в общем домовом чате я вижу, что не всем так повезло, так скажем, потому что, в принципе, строение многоэтажное, свечка, там достаточно тяжело ее сохранить в первоначальном состоянии, дом дает усадку, и нагрузка на конструкцию, она большая, поэтому... То есть вы хотите сказать, что в других домах не так хорошо, как у вас? Я бы так не сказала, потому что я была в том числе в первом доме, во втором нет, но в первом доме там тоже есть некоторые квартиры с очень большими вопросами когда идут прям трещины по потолку по несущим конструкциям и такое бывает но меня больше всего интересует как на это реагирует управляющая компания или сам застройщик насколько они адекватны как быстро устраняют эти проблемы или они от них отнекиваются у нас из-за того что мы не столкнулись с этим у нас нет именно большого опыта в плане квартир по чату очень разные мнения, я сейчас не буду говорить за соседей, но есть такие, кто очень долго и через судебные претензии да, решали эти вопросы. У нас был опыт только что, у нас треснула стена в коридоре около нашей квартиры, около нашей квартиры и это исправляли в течение полугода с момента подачи заявки. То есть большой плюс, что управляющей компании есть свое приложение, где оперативно можно говорить о разных недочетах, так скажем, и вести коммуникацию не совсем хорошо, что на некоторые заявки действительно мы ждем ответа по два месяца, по полгода, и как бы видишь это каждый день, и опять картинка немножечко рушится, когда а, То не, есть ф... так все да, не так все радужно, когда не соответствует ожиданиям именно комфорт-класса, при том, что они не какие-то, вау, просто хочется жить в красивом месте, в аккуратном, хотя бы в аккуратном, где не сыпятся стены и где в порядке. А стены где-то сыпятся? Ну вот как раз в, у нас, около нашей квартиры, в коридоре, в общем коридоре, в МОПе, там действительно осыпалась стена, и с момента, как ее сначала замазали, прошло полгода, и потом еще через несколько месяцев ее краской э, застройщик покрасил наконец-то. Несколько месяцев прошло? Да. Но это печально Это печально, да Есть еще какие-то моменты, которые вас не устраивают, раздражают, бесят Не знаю, управляющая компания, вот вы сказали, на некоторые вопросы там месяцами реагирует Да, скорость ответов управляющей компании А второй вопрос, наверное, это именно охрана, которая состоит из людей Преклонного возраста, так скажем Я со всем уважением к ним отношусь Я благодарна за их труд Но это действительно люди какие -таки, такие Не молодые уже И они стараются, но не могут прям максимально оперативно реагировать Не могут максимально оперативно реагировать На какие-то наши просьбы, вопросы, замечания по двору Что касается смены управляющей компании Насколько я знаю Не управляющей компании, прошу прощения Смены охранного предприятия Чопа Это пробовали сделать в первом доме Но тоже не возымело успеха То есть управляющая компания не дала сменить охрану Хотя она уже давно очень сильно Не выстраивает жителей И по сути платят за нее жители Угу. А что еще? Еще два момента. Первое – это сигнализация в квартирах. Угу. То есть из-за того, что у нас одна пожарная лестница в доме, по правилам пожарной безопасности, видимо, у нас в каждой квартире установлена пожарная сигнализация, угу. которая реагирует на любое задавление, на мелкодисперсную пыль, которая попадает в любой квартире. И на весь комплекс, на всю квартиру, в любое время дня и ночи, страшным голосом, очень громким начинают говорить «Пожарная тревога! Срочно всем покинуть здание!» как у нас дети еще не начали простите <смех> заикаться от этого <смех> я не знаю а что происходит в этот момент вы все выбегаете или просто ждете пока отключат сначала это был прям переполох и было непонятно но это случается с, там раз условно два раза в неделю раз в неделю два раза в неделю бывает и так это действительно как бы Нагревает, так скажем, жителей, которые, да, еще своими вопросами здесь занимаются а, в плане обустройства, в плане ремонта, а, и еще вот. вот эта вот сигналка начинает. Но да. это же очень плохо, я боюсь спросить, а если не дай бог. Пожар, да, то да. люди же не это будут такое... реагировать, они подумают, что это просто... Волки, волки, опять, да. Да, есть такое. С этим же надо что-то делать. То есть у нас сейчас как система работает? Кто-то пожарил котлетки, орет сигнализация на весь жилой комплекс, охрана звонит или поднимается в эту квартиру, где у него на пульте, узнает, в чем дело, котлетки, ага, выключает. Ну, то есть так. То есть я как предполагаю, ну, для себя мы приняли решение, что если кричит там больше... 50 минут, ну, значит, надо, наверное, выйти. <с2> То есть пока Я так. не пожарник, конечно, но мне кажется, 10 минут – это прямо уже очень сильно много. Да, да особенно быть, на 30, 30 этаже. этаже. Да. Ну, в целом, управляющей компанией вы довольны? Наверное, три с половиной из пяти. Три с половиной из пяти. Угу. То есть, есть вопросы, которые она действительно решает, но, я говорю, мое, наверное, отношения формируют люди, которых я вижу, с которыми я сталкиваюсь. Что касается запросов, что касается каких-то больших, э, больших вопросов, ну, тот же, допустим, на собрание собственников мы проводили. Мы несколько раз отправляли приглашение управляющей компании на собрание собственников, они не, не реагировали, не приходили, хотя это в их интересах, как бы понять вообще, что происходит с жителями и куда ветер mm -hmm. дует. А, там тоже у нас были некоторые дополнительные проекты, которыми я в том числе занимаюсь, там по улучшению комфортной угу. среды дома, но тоже там очень медленно все идет. Я не знаю, с чем это связано. Я не хочу верить, что это из-за того, что управляющие компании ну, все равно на нас. Я думаю, что хочу думать, что у них просто не хватает ресурсов. Может быть, человеческих, может быть, там временных или что-то. Может, денежных может денежных а вот скажите пожалуйста тогда вот мы сейчас вокруг комплекса прогулялись вокруг uh -huh. всего и э, вот что меня интересует как застройщик или как управляющая компания следит за домом в целом мы заметили что в некоторых местах провалена плитка uh -huh. отдолблены ступени uh -huh. ну то есть такой вид немножко пошарпанный есть что с этим происходит это так и остается или это исправляет я не могу сказать именно по всему комплексу. То есть, я видела это, замечала в первой очереди, во второй очереди, те дома, которые уже давно сдались. То есть, мы то, что следим здесь, ну, вроде как у нас ничего пока не отпадает. Насколько быстро они будут реагировать, я не знаю. Но у первого дома, это действительно меня тоже, это фасад, это лицо э, жилого комплекса. Это где расположен офис управляющей компании, где отдел продаж расположен. То есть это в их интересах, чтобы там все было красиво. Не знаю, почему так происходит. Что меня напрягает, опять же, э, ну, как маркетолога, может быть, это... Около строительного двора мешки с цементом, которые там на хранение расположены, да, это баннера, которые растянуты у нас, опять же, на центральной площади, это то, что очень сильно портит вид, опять же, ну, жилого комплекса, и мне немножко непонятно, почему допускают это. Понятно, но а, есть надежда, что исправят? Ну, нам только остается надеяться, если надежды через несколько лет не оправдается, ну тогда уже что-то менять. Да, про парковку. Тоже изначально на рендерах, как это было у нас здесь на месте вот этой плоскостной парковки, должен был добавиться многоуровневый паркинг, опять же, при первых самых проектах. Потом, и в том числе должен был быть садик на территории дома. Разочарование как раз... Разочарование как раз у жителей пятого дома было, когда они, допустим, покупали квартиры там с красивым видом, это вот я с одной с соседкой разговаривала, оказалось, что вместо двухэтажного садика их красивый вид, закроют еще, одна, еще один ну, полноценный дом. То есть садик они решили вынести из территории жилого комплекса, но здесь э, наша благодарность, хотя бы что они его оставили, они его решили поставить рядом с жилым комплексом. Они э, отдали это уже на откуп э, муниципалитета, то есть это будет не принцип строить, насколько я помню, насколько я поняла, хотя изначально он должен быть. Садик здесь появится около жилого комплекса, как и обещано, но Появится он на том месте, где должна была быть парковка для жителей, плоскостная. В том числе, то есть должна была быть плоскостная и должна была быть многоуровневая. уменьшится парковка? Да, совершенно верно. Многоуровневую они решили здесь не делать, то есть изначально планировался парк, паркинг, несколько этажей осталась плоскостная, но застройщик решил сделать подземную парковку. Ну и про подземную парковку, как вы уже в прошлом сюжете обсуждали цены, насколько я помню, они, так скажем, космические. Когда мы покупали квартиру, это было два года назад, насколько я помню, мы задали вопрос по поводу парковка, парковочных мест, нам застройщик нас сориентировал, что ну, в среднем как по рынку в этом районе, так и будет. У меня паркинг в соседнем жилом комплексе, я его покупала там... 5-6 лет назад за 400 тысяч. Здесь он стоит 1 500 <с> <с> при том, что это тоже подземные, охраняемые и так далее. И это прям то, что, наверное, будет очень критично, когда сдастся полностью весь жилой комплекс. При том, что мест для расширения парковки, ну, здесь нет не предусмотрено. земли, находятся во владении нашего научного центра. И это то, что печально, это тоже такой небольшой момент, не очень приятный, который не был реализован застройщиком, как изначально был обещан. Не смущает, что велосипеды навалены тут горами прямо у каждого это, подъезда? Да, это у нас всегда тут война в чате и так далее, да. Ну, в принципе, я велосипеды, как бы, мне велосипеды ну, не Ну, то есть есть и есть, есть. Да, у меня нет велосипеда, мне вообще без разницы на него. <laughs> у меня машина. А места общего пользования, в которых мы находимся, они вам все нравятся, те, которые вам обещали, так и сделали. Это так или нет? Да. Вопрос только вот с вот этим вот, Который за мной помещение <связывая> Что это за помещение, я не знаю Пока еще не оприходовали, да, его? Да, то есть, а так, в принципе, все замечательно все. Отлично, подъезды, по которым вы ходите на этажах У вас, кстати, какой этаж? Прям приговорить <связывая> Меня там потом никто не найдет Зачем? <связывая> <связывая> ну, мало ли, ну, 21-й Супер, 21 этаж, у вас есть подъезд, вы выходите туда из лифта. Вас он устраивает полностью, он соответствует тем рендерам, которые вам обещали? Да, То То есть... только душно, очень душно у нас все, очень жарко, душно. да. В подъезде или в квартире? В подъезде. подъезде, и в квартире подъезде. тоже везде. Вот ну, Это хорошо, зимой тепло будет. Да, да, да. Вопрос последний тогда. Угу. И завершим, собственно, угу. им наше э, интервью. Угу. Если бы сейчас у вас был выбор, и вы могли бы решать, здесь жить или в другом каком-то жилом комплексе. Угу. Вы бы выбрали другой или бы остались в этом? Сложный вопрос. Очень простой. <laughs> Нет, ну для меня лично сложно, если как бы честно говорить, а, да. Честно, вот, да-да-да. Ну, конечно, я бы осталась тут, но, но другой жилой комплекс, который ранее когда-то я хотела много лет назад, он тоже очень. Достойный вот. То есть. Нет, именно сейчас, именно здесь. Вот вам скажи, вот. Э, э, а поменялись бы вы на другой жилой комплекс? Ну, э, кто-то бы сказал, например, конечно, здесь управляющая компания отвратительная, двор не прибирать, ТДТППП, все меняет. Нет, бы остались так, бы осталось, тут. Да. Управляющая компания устраивает вас. Вполне, вполне. Ничего такого криминального, знаете, там, как обычно любит говорить. Или что-то плохое, что у меня прям, когда у людей же ассоциации обычно, если что-то где-то не так сделали, или там конфликт произошел, или еще что-то, то, соответственно, всегда люди начинают там: ой, там, управляешь, да я их ненавижу, да надо их менять, там, или еще что-то. Ну, Все нет, нормально, нормально да? абсолютно. Я бы посмотрела на ценок. Если бы мы могли по той цене, по которой покупали изначально квартиру здесь, сейчас приобрести, допустим, в той же локации с готовым ремонтом, то есть атомовские дома, там, да, которые здесь рядом расположены, синаровские, наверное, мы бы рассмотрели. Здесь мы взяли. Из-за чего бы вы рассмотрели? В чем причина такого решения? Три с половиной балла управляющей компании? В том числе, наверное, три с половиной балла управляющей компании, коммунальные платежи, те же, которые, ну, так скажем... 42 рубля, это не очень много. 43. Я знаю, что в новых домах этот ценник повышают и каждый же год принимают этот тариф. То есть я предполагаю, что дальше будет больше и больше. На самом деле сейчас я живу в доме, который эконом абсолютный, у нас коммуналка рядом около... Да, рядом я, Да, здесь Да, родители, да, да. Uh, прям соседний дом, uh, обычная свечка, uh, там за там, условно 30 рублей мы получаем сервис и отзывчивость управляющей компании гораздо лучше, и ремонты у нас, <как> и нововведения, они все протекают гораздо быстрее, гораздо uh, как бы, позитивнее, и uh, коммуникация с жителями происходит происходят ну, совсем на другом уровне, несмотря на то, что это не «Вау, какая компания». Я правильно услышал ваш тезис, что любой э, самую классную задумку, любой самый красивый жилой комплекс может э, испортить э, не очень должное отношение управляющей компании? Я думаю, что да. То есть это тот, кто условно начинает верховодить а, вообще жизнь, жизнью в жилом комплексе после застройщика застройщик может придумать все очень классно очень здорово реализовать а, а потом как это будет жить большой а потом, вопрос будет... друзья отсюда вам рекомендация когда вы выбираете жилой комплекс а, в любой локации в любом месте городе помимо красивых рендеров планировок квартир смотрите на то кто будет управляющая компания как они себя зарекомендовали в других локациях, как они работают с жильцами, спросите обратную связь у жильцов. Я считаю, что это будет очень важно, очень полезно, потому что вам с этим жить в этом доме. Лера, спасибо большое. Я очень надеюсь, что вы ответите на вопросы наших подписчиков, которые будут писать в комментариях. Но вы же будете писать в комментарии. Там есть комментарии, задавайте вопросы конкретно Лере или Татьяна у нас была. И я уже буду переадресовывать и от их имени отвечать. Все, на этом спасибо. Спасибо, пока. Татьяна, спасибо большое. Вам спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться. Татьяна, кстати, подписчик в моем инстаграме. Вот и вы подписывайтесь. Да, подписывайтесь обязательно. Супер, спасибо, класс. Спасибо. Все, не страшно, да? Спасибо. Всем пока. Живите в комфортных жилых комплексах. Заказывайте дизайн правильным дизайн студиям и будет вам комфортно и красиво. Всем пока!